Четыре ученика опоздали в школу. Учительница говорит, «Так, это что такое? Первое сентября только началось, и уже такое происходит!» Спрашивает первого: «Ты почему опоздал, а?» «Ой, вы знаете, моя мама приболела, а я ходил... В аптеку лекарства и покупал. Ладно, хорошо. А ты почему опоздал? Спрашивает второго. Он, ой, да у меня дома часы сломались, поэтому я опоздал. Понятно. Ну, а ты почему опоздал? Спрашивает третьего. А он, да у меня что-то голова уже с утра болит. Понятно. «Угу, четвертый стоит, весь навзрыд плачет, слезы текут ручьями, она, а, а ты-то чего плачешь? Придумать причину не могу, почему я опоздал, они уже все сказали».